по долгам, хотя это ну, достаточно серьезные суммы. И э, два года назад э, мне попалась книга Харва Эккера. Запишите: Харв Эккер. Думай как миллионер. Я очень настоятельно рекомендую вам ее прочитать. Харв Эккер. Думай как миллионер. Так вот. Мы богаты не настолько, сколько мы зарабатываем, а настолько, сколько мы капитализируем. Запишите все эту фразу. переварите а я сейчас прокомментирую пример одна моя знакомая говорит у меня есть мечта и мечта стоит ну приличных денег и хочет она пассивный доход и я говорю ну так Вперед, начинай капитализировать. Она говорит, а как я не умею? С моей зарплаты, ну что там, я там работаю, там менеджером по продажам, компании, у меня зарплата там 25 тысяч, что я могу? Я говорю, давай так, начни, откладывай там, по 3, по 5, не важно, начни. Она говорит, ну ладно, хорошо. То есть, она начинает откладывать, но здесь ключ еще работает над своими расходами. Она такая идет, Сумочка. А -а -а. Нет, мечта. Она откладывает эти деньги. А -а -а. Сапожки. А -а -а. Нет, мечта. Отклад. Это работа над Это не смешно, это работа над расходами. Почему? Смотрите, многие семьи на двоих 100-120 тысяч зарабатывают, а живут в нищете. Они не контролируют расходы. На самом деле, этой девушке я помог. И каким образом? То есть я рассказал про эту книгу Харва Экера, думаю как миллионер». она начала капитализировать и резать расходы те, которые возможны. Да? То есть не тоже-то во всем все прям отказать. А там, где можно урезать, урезать. Премиальные получила, скапитализировала. Встречаемся через полгода. Слушай, я стольник отражу, отложил. Я да, говорю, ладно, стольник за полгода стоя зарплату? Ну да, там чуть-чуть, там перестала ходить в ресторан и стала из дома приносить. Ну, вроде мелочи, да, там там, там, там премиальный, там подзаработала, там. Она тоже клиентов подгоняла, я там ей агентские платила, да наверное, -да -да. еще что-то. Там-там-там, да. Встречаемся через год. Я уже 300 тысяч отложил. Я говорю, блин, я тут бизнесом занимаюсь, тут, блин, все в бизнес, а тут, блин, Получается, сейчас идет третий год, она поставила себе цель 800 тысяч Я ей объясняю, что как только ты доходишь до 5 миллионов Даже под 10 годовых неважно это биржа там или вклады, депозиты, не знаю Ты уже можешь не работать то есть ты через 10 лет можешь уже, в 37 ты можешь уже осуществить свою мечту. То есть не работать и а жить там, где ты хочешь. Но очень важно дифференцироваться. Когда она достигла 300 тысяч рублей, okay. я говорю, все, дифференцируйся. Нужно входить в биржевые элементы, потому что ну, банковский продукт, он тебе, ты не выйдешь сюда. Даже пополняя все там зарплаты, не выйдешь. Она не рискнула, побоялась. Тогда я говорю, делаем следующее. Это все, что ты накопила. Конечно, тебе страшно. Я говорю, тогда делаем так. Достигаешь 600 и разделяешь потоки. 300 рискуешь, уходишь, 300 оставляешь там банковские продукты. Да? Но делаем. Понимаете? То есть, если бы мы с ней не поговорили, она отложила бы за 2021 года 800 тысяч. Да нет, конечно, ребят. А сейчас отложил. Потом ее клинут. Все. Служим, берем ипотеку. Все. Я говорю, стоп! Ни в коем случае! Вы берете 2, отдаете 4. Берете 3, отдаете 6. Берете 1, отдаете 2. Смотрите, что происходит. Им немножко там помогают родители, откладывает муж, откладывает она. Что в итоге? Когда вы оформляете ипотеку, кредит, неважно. Банк в первую очередь списывает кредит. И то, что вы начнете через там 3-5 лет гасить досрочно, иллюзия. 80% процентов с вас уже поимели. И вы через... У меня вот, там, Саша Сунина, да, он там платит, платил за ипотеку э, 6 лет, и только сейчас он начал тело выплачивать по 3000 рублей. Иллюзия, что вы через 5 лет начнете досрочно гасить. Все, вас уже поимели. Процентов, Понимаете? Процентов. Свои два лишних миллиона вы уже подарили банкам. Я говорю, начните сами копить. Они посчитали, что за пять лет они скопят сами. Понимаете? А так эти бы пять лет превратились в 10. Но! Есть еще один очень важный момент. Когда я коплю, я все равно продолжаю жить свободным человеком. Понимаете? А когда я уже в ипотеке, что с работой, Что с бизнесом будет завтра? Я не знаю. И вы себя загнали в стресс. Понимаете? Мало того, что вы подарили два лимона банку, вы себя еще в стресс загнали ежедневный на 10 лет. Когда лучше саккумулировать свои расходы, да, откладывать, капитализировать. Но как капитализировать? Смотрите, банки тоже хитрые. Капитализировать нужно проценты. Да? То есть капитализировать нужно.. Вклады нужно делать с капитализацией ежемесячно, есть ежеквартально, есть ежегодно. Нужно делать, даже если у вас 7, вам предлагают положить на год под 10, а у вас есть возможность под 7, но вы каждый месяц пополняете, значит кладем под 7. Это намного прогрессия эффективнее. То есть вы каждый месяц капитализируете проценты на процент. Сумма набегает быстро, нормально набегает. Дальше. Все боятся биржи. На самом деле есть продукты. Есть продукты, где 80% биржевики вкладывают в облигации Облигации это самый надежный продукт да? И вы можете получать не 7 годовых, как сейчас банки делают да? Я, У меня тоже денег от 7 годовых а под 12 годовых, даже в облигациях. То есть риски минимальные, Они 20% ваших денег торгуют нефть и доллар, там, акции Башнефть, еще что-то. А 80% держат в облигациях. Это если вы выберете э, не агрессивную да, стратегию. Потому что если вы захотите тут поиметь 30% или там, 100%, пожалуйста. Но тогда опять дифференцируйте портфель. Это делать можно и нужно. Но, во-первых, вы должны понимать, что нужно спрашивать у брокера или управляющей компании, сколько вы потеряете. Как правило, они говорят, вы можете потерять до 30%. И вы уже сами рискуете. Допустим, я там скопила миллион, с миллиона 300 тысяч банк, 300 тысяч э, в стратегию облигаций 12%, и там 300 тысяч иду в риски. Да? Но опять же, там разумный, постоянно дифференцируйте портфель. Самое высокодоходное вложение это, конечно, бизнес. Да? То есть бизнес это процентов годовых у нас, как правило. Значит, ищите еще бизнесы какие-то, входите. Но бизнесы тоже, да, надо mm -hmm. грамотно считать. Если входите в бизнес, если входите в бизнес, тоже. Сейчас ко мне все чаще и чаще люди начинают обращаться не за тренинг, а за бизнес планом Понимаете? Потому что все прекрасно, можно тренироваться, все это здорово, но я еще раз говорю, раз уж мы собрались по воронке продаж, а воронка продаж это элемент системы, есть система, есть продажи, нет системы, нет продаж. Также и здесь, нужно начинать с бизнес-планирования. То есть любой бизнес... Нужно хотя бы раз в полгода еще раз пересматривать по бизнес-планированию. Потому что да, есть инвестиционный пакет, есть э, точка покупаемости, э, ну, прибыль и рентабельность. Да? Очень важно бизнес-планирование делать, может быть, раз в год или раз в полгода, делать корректировки. Потому что вы сориентировались, да, там, столько денег там на продвижение, столько денег там на то, на склады. Для чего? Для оптимизации. Всегда можно найти способы для оптимизации. Потому что расходы раздуть, большого ума коллеги не надо. Правильно? И сейчас, последние два года, тем, кто ко мне обращается, и я учу делать прибыль на сокращение расходов. Он говорит, как увеличить прибыль? Я уже и так, и так, и так, и ничего не Господи, ну-ка давай-ка разложим. Цифры давай. Он мне дает цифры, я ему говорю, так, вот это не нужно. Вот здесь можно это могут делать, вот это, вот это. Вот тебе прибыль. Опа. Вот и прибыль, коллеги. Потому что все говорят, что ну, тяжело развиваться. Да, тяжело, но ничто же не мешает нам всегда следить за оптимизацией, за расходами. А расходы ⁇ это скрытая прибыль. Конечно, коллеги, я в последние а? годы на этом тоже выживаю, зарабатываю.